документальное кино у нас собирает сегодня залы и главное просто наверное найти общий язык со зрителем и ну, донести дать понять что на, научить понимать документальное кино показать что оно интересно и тогда оно найдется у зрителей gained a lot of popularity in the United States. Obviously not as big as narrative films and big sort of uh, studio films. But it used to be that you could never see a documentary in a, in a traditional movie theater and now now you can usually more art house type theaters. раньше вообще не было невозможно увидеть кинотеатрах а сейчас это возможно я не показывались только art Another big outlet for documenters in the. US is um, national public television and also things like um, HBO. И теперь э, телевидение э, тоже транслирует документальные фильмы, есть специализированные каналы общественного телевидения, которые э, очень э, популяризуют документальное кино, и отсюда аудитория растет. Journal, has been sort of uh, и поскольку uh, журналистика скомпрометировала себя, uh, то форма документального кино теперь называют как бы новым, новой журналистикой. Помню, как было в 2005, 2006, 2007. действительно кино не доходило документально никуда. Так же, кстати, как и художественное. Сейчас вот, вот даже начало осени, это такая бешеное для документалистов время. То есть это такой клубок фестивалей, идет послание к человеку, идет э, флэртиана, идет э, саратовские страдания, идет э, конец лета, идет окно в Европу. То есть, собственно, Омский фестиваль завершает вот это вот такую большую череду фестивалей, которых становится все больше. Кроме того, интернет, кабельные телевидение, которое тоже к этому начало проявлять интерес. Вот. И как-то люди стали, что ли, лучше понимать это, лучше чувствовать, легче воспринимать это становится. Кроме того, это очень хорошая лаборатория, такая стартовая площадка для вот новых форм реалити-шоу, практически все стоит, стоит на принципах документального кино. Многие игровые сейчас фильмы, это чуть раньше началось, но часто продолжается, также делаются вот с применением и документальных моментов. То есть, если говорить в динамике, то э, динамика очень положительная. Ну вот, например, документальный фильм про Омск, скажу, что за его за первые две недели в интернете посмотрели 100 тысяч человек, только на наших, вот так сказать, этих, где что, что мы могли контролировать. Ну вот, а Мичи любят или не любят документальное кино? Вот хотя бы об этом. Да, я два слова буквально добавлю, сейчас, сейчас вам дам слово. Значит, 22 сентября официально был зарегистрирован Дом кино, бюджетное учреждение города Омска учредитель департамент культуры администрации города Омска в этом доме кино мы предполагаем специально отвести день для демонстрации документального кино не потому что нам этого хочется а потому что это востребовано на сегодняшний момент и тому подтверждение активное участие в работе фестиваля и мечей. они с удовольствием ходят они интересуются и самое удивительное с годами мы понимали то что это не в нашем таком понимании суперинтеллектуальный зритель а это это просто зритель, который хочет видеть реальную жизнь что такое документалистика? люблю повторять эту фразу это жизнь, запечатленная в кадре и мне понравилась мысль, которую да, действительно сказал Сьюза о том, что документальное кино в противовес сегодняшней журналистике действительно показывает саму реальность это очень важно. Это сегодня востребовано, это необходимо. Поэтому спасибо, что вы поддерживаете. Я думаю, что документальному кино быть, оно будет развиваться. Спасибо. 2014 год у нас довольно был напряженный в политическом и даже каком-то таком военно-политическом ключе. Вот. И я тогда почувствовал, что, так, отвечая на сра сразу на ваш э, крайний последний вопрос, я почувствовал, что очень тяжело говорить на какие-то другие темы, потому что все кипит, э, какие-то странные состояния, гиперпатриотические или совсем не патриотические. Я понял, что об этом нельзя не говорить сейчас, что это та тема, которую нужно как-то изучать для документального кино, она номер один. И мы попросили самую патриотическую школу Сверовской области, она имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Мы приехали туда, попросили дать нам класс. Как раз должен был случиться юбилей победы, 70 лет. И мы хотели, чтобы этот класс посмотреть, как они готовятся к этому знаменательному для школы, особенно знаменательному событию. И мы начали за ними следить, с камерой. Два оператора молодых парень и девушка следили несколько месяцев ну, с перерывами естественно за этими школьниками получилась картина к сожалению не та которую мы ожидали картина немножко пугающая не немножко иногда пугающая и картина которая лично меня я стараюсь просто не говорить ни о никаких выводов потому что картина говорит сама за себя как только начинаю ее обобщать что теряется посмотрите я вам очень рекомендую есть о чем просто даже про себя задуматься Often your film will be um, free somewhere. Like I just, my film several times has been on YouTube that someone just yeah. loads it. So obviously you lose any kind of revenue stream. But a lot of times I think as filmmakers, it's more important to us that more people see the film than just always worrying about Revenue. Ну и самая неаприциртная э, черта это, конечно, то, что фильм может снять пиратским способом и ты теряешь э, немного э, в поступлениях э, денежных. Но я считаю, что все-таки э, пусть лучше посмотрит народ настоважнее. Э, и насто of, like, Netflix, so really nice. Netflix имеет э, большую базу документальных фильмов. И для нас, документалистов, это очень хороший, источник. Cons, as, as ну, конечно, есть и «за», и «против», вы правильно сказали. Yeah, спасибо. Ну, что касается «за», действительно, это очевидно, возможность показать фильм, причем неограниченной совершенно аудитории. Что касается «против», э, вот я могу по себе судить, что я больше трачу время на то, чтобы выбрать, чтобы посмотреть, чем смотрю. То есть, тут вот у меня есть, например, в голове, я не знаю, несколько сотен картин, которые я хотел бы увидеть, посмотреть. Вот. И э, я могу позволить себе начать одну смотреть, потом понять, что это не совсем то, и переключиться на другую, просто экономия время. У меня нет такой пристальности. Немножко раз, разжижает мой интерес вот это вот само, сама возможность бесконечно кликать, выключать, останавливаться, разговаривать по телефону, прерываться, снова включаться. То есть я обращал внимание, что все-таки, когда я прихожу в зал, Сажусь смотреть документальный фильм. Да, может он вначале не очень интересный. Вот в интернете я бы его уже выключил. Вот. А так я досмотрю и пойму, что в конце в нем что-то есть. И Может быть не что-то, а очень многое. Вот это, так сказать, размывание интереса, это главное негативное, мне кажется, вот, свойство, которое для документального кино появилось. Ну да, конечно, несомненно, плюс это доступность. Для всех. Но... Минус, это, конечно, то, что это интернет немножко перебивает публику, да, которая могла бы прийти бы в зал. И ну, часто уже по своим показам тоже сужу. Люди узнали о показе, посмотрели в интернете, фильм уже кто-то выложил, не ты, даже не проконтролировал. Это посмотрел, также не досмотрел до конца, нажал на стоп, он уже вроде бы видел, да, на показ уже не пришел. То есть впечатление от фильма уже не то, оно не полное, не полноценное. И для авторов иногда это... Часто это обидно, что ты не донес свое произведение в том виде, да, в котором оно было задумано. Потому что человек там сам руководит процессом, включил, выключил, поставил на паузу, как сказал Владимир, и не пришел к тебе на показ.